Вторая неделя февраля, гораздо лучше первая, и вообще очень хорошая неделя. Прям все круто. Показывали убийство священного оленя. И, конечно, все посмотрели, он там лежит в прекрасном качестве на торрентах. И, в общем, в принципе, фильм знакомый уже всем, кому это было интересно. Но вот, тем не менее, вот, вот все теперь официальная, официальная премьера, и все там показывают. Ну, там такая странная история про месть. О том, что, в общем, какой-то кардиохирург кого-то. Ну, кто Кто-то умер там у него на операции. И в общем через много-много лет его сын этого, у умершего мужика на операции, приходит там мстить, типа. И типа всех там этих самых его этих членов семьи там что-то, в общем, держит страхи Ну, в общем, какой-то такой триллер, типа. Такой прямо жуткий, психологический триллер, все, все так мрачно. Потом еще офигенный вестерн не другие не другие американская тема Кристиан Бейл и west Studio. отличный вестерн там розамон пайк Кристиан Бейл, в общем там про инде... индейцы кого-то везут немножко похож сюжет на поезд на юмы еще и те же самые актеры там, в нем играют на фильме но тем не менее прям прикольное кино в общем всем рекомендую действительно. Но еще у клиентаизма даже в этом в этом месяце, на этой неделе вышел фильм "Поезд в Париж". Не знаю, почему в России, в Екатеринбурге его нигде не он нигде не идет. Но в общем там прикольный фильм, основанный на реальных событиях про этот. Не так давно это был теракт же был этот, в поезде, там, когда американские какие-то туристы это самое, там, обезвредили террориста, который собирался там, не знаю, всех убить, взорвать, в общем, что-то там сделать такое мрачно. И там он сначала нанял актеров, ну то есть каких-то, договорился с чуваками, там, которые будут играть, то он нахер всех выгнал и реально взял этих людей, вот, этих американских пацанов, которые реально участвовали в этом, как бы, такую, такую, такую документалистику этот фильм превратил, прямо забавно. Ну и вообще, вот крутой. Лед, а, лед. Главный блокбастер, там, 500 сеансов, в общем, по 20 в каждом кинотеатре. В общем, вот целый день, там, кажд, каждые 45 минут начинается лед. А, написано, что это, в общем, музыкальное что-то, музыкальное love story. Да, музыкальный love Ну, что это можно сказать? Про фигурное катание. Ну, видимо, да, как обычно. Девочка, хочет заниматься фигурным катанием, в общем, ничего у него не получается, в общем, там какие-то она в общем, преодолевает шторма, потом ломает ногу, руку, не знаю, что там ломает, долгое время восстанавливается, и мальчики ей там помогает, мальчик играет Александр Петров, всем известный, замечательный русский артист. Ну и так далее. В общем, там. И, и все они пришли к успеху, к победе там. С, с огромными российскими флагами там. Под гимн, что-то там катаются. Да, будут показывать фильм ⁇ Язычники ⁇ Но совсем не похожий на фильм ⁇ Лед ⁇ Ну, может быть, только тем, что там тоже зима, все в снегу. Про религию. Про то, что, в общем, и так все плохо у людей. Они живут в, в каких-то жутких стесненных условиях, в общем, как и все мы какой-то раздобанной там хате, в каком-то каком непрекращающемся ремонте, но ну, в общем, в каком-то пиздеце. И тут к ним является чокнутая э, на религии бабушка. И там, в общем, ее не то, чтобы никто не ждет, но они, в общем, живут все спокойно. Ну, как, хоть как-то пытаются какой-то найти баланс, а тут приезжает эта вот религиозная фанатка, которая там устраивает какой-то, вообще общем, этот... В общем, устраивает шариат. Мрачное такое, депрессивное кино. И главным фильмом на этой неделе, конечно же, стала «Призрачная нить» прокат ее по многим причинам там у нас откладывали, в общем-то все в Европе и в Америке давно посмотрели, потому что это оскаровская тема, О оскаровская наша церемония уже вот-вот-вот, там на следующей неделе буквально, ну когда-то там, в начале марта. И это, конечно, один из главных претен претендентов именно по режиссуре. Потому что Пол Томас Андерсон, в общем, один из там живых классиков, он снимает, за 20 лет он снял по-моему, штук 8 фильмов, очень мало, но прямо все очень круто. Но смотри, Пол Томас Андерсон невозможно, посмотреть, невозможно смотреть, потому что он не, не смотреть, потому что он снимает очень мало и, в общем, редко, и это происходит раз, там, раз в 5 лет. Вот. А, ну и он очень крутой, прям мощный режиссер. Так его можно не смотреть. Во-вторых, понятно, что Дэниел Дель Юис сто раз подряд всем сказал, все написали, о том, что это последняя роль, все, больше он не будет сниматься никогда. И это, конечно, интересно, когда что-то происходит в последний раз. Ну, типа, ничего себе. У него и так уже, в общем-то, есть три Оскара. Он, типа, не знаю, в книге рекордов Гиннесса как единственный в мире обладатель, трех Оскаров за лучшую мужскую роль. Больше никого такого нет. Он, типа, самый крутой. Ну, то есть, все такое. Поэтому он, может быть, так редко и снимается, потому что... Ну, как-то у него с мотивацией напряги. Ну, типа, ну, дадут мне еще одного Оскара Ну, наверное, круто, да. Ну, или не круто, непонятно. Ну, в общем, короче, вот Пол Томас Андерсон, это, в общем, видимо, парень, который может его как-то завести и мотивировать на какую-то, в общем, сыграть что-то сыграть. А еще у него 6 номинаций на Оскар. Ему его номинируют за лучший фильм, как лучшего режиссера. Между прочим, ну, то есть, э, оценили режисс, режиссуру, не просто как бы, фильм классный, а еще типа режиссер какой-то талант проявил невероятный. Это важный момент, потому что, например, э, вот этому, который три Борда, который тоже классный, за режиссуру не номинировали. Как бы, как режиссер, он типа левоватый, типа актеры классные, сюжет отличный, а режиссер как бы тут, в общем, это, по боку его. А вот типа Пол Томас Андерсон, этот это режиссер. Мы его зарисуем, номинируем. Скорее всего, дадут ему осквер, все будет нормально. Ну, если, конечно, Гильермо Дель Торо его не победит, в чем лично, я очень сомневаюсь. Все фильмы по Тома Андерсона, они про таких одиночек. Многих э, таких, ну не то чтобы творцов, не обязательно творцов, но, в общем, людей, не отягощенных какими-то семейными э, обязательствами, по поглощенными ну, вот, некой деятельностью собственной. Там. И съемки в кино, там, да, ну не в кино, там в порнухе правда занимаются, ну, ну, то есть там, там же фильм не только про э, самого этого порноактера, еще и про, ну, я, про ночь в стиле буги. Фильм характерный в том смысле, что он все про одиночек, про одиноких таких про одиноких мужчин, э, все, это, все его фильмы. Но здесь, э, в этом фильме, одиночка как бы пытается обрести семью, что ли. А, да, еще все фильмы э, Томаса Андерсона они исторические, то он не снимают про наши дни. Он все время отправляет нас куда-то в какую-то историческую эпоху. А здесь он поехал в Англию. Он вообще американец, и все фильмы его предыдущие были в Америке, про Америку, про разные эпохи в американской истории. А здесь, короче, он поехал в 50-е в Англию. В все время вообще об этом часто снимают про вот эту вот э, такую ну 50-е, да? Это как бы, не знаю, через несколько лет уже Битлз появится, да? Они там все такие чопорные, зачарованные, в общем там, ну все такие прямо, у них там английские леди ходят в этих своих в этих, в этих платьях. А тут он еще модельер. Это вообще такая профессия, э, ну нет, не могу сказать, что профессия консервативная. Но в общем он представитель прямо консерваторов от, от, от моды. Каждое платье у него это прям произведение искусства. То есть это он не делает никакого ни, ни, ни, никаком серийном производстве, ни вообще речь не идет ни каких мини-юбочках, тем более. Все это, в общем, то есть он делает, там, не знаю, для представителей Королевского дома, для каких-то серьезных кинозвезд, для каких-то невероятных успехов, достигших каких-то дворянских, и, в общем, я не знаю, каких-то невероятных бизнесменов, каких-то, в общем, суперпупер, что-то, не знаю, нефтяных магнатов каких-то. Нефтяных магнатов он при этом презирает, и, в общем, короче, он прям очень сложный, дотошный, педантичный, весь из себя. И пожилой уже. Все это искусство, серьезное, не просто ремесленничество какое-то, да, он там что-то там. Он готов э, забрать платье у клиентки, если она, по его мнению, себя не неподобающее в этом платье ведет. Его клиентка, какая-то там серьезная наследница фамилии, ну в общем какая-то баронесса там невероятная э, британская, нажралась, короче. И пьяная упала на стол. И он реально, он явился к ней после этого в ее как бы, апартаменты и забрал у нее платье. Потому что вы недостойны носить мое платье, понимаешь? Ну неужели мы будем вот про него все это смотреть? Как он типа педантичный и дотошный? Чтобы об этом можно два часа рассказывать? Два с половиной часа фильм идет. И где-то тут же должен быть секс, какая-то, в общем, любовь. О чем мы тут это все мы рассказываем? Где, где душа у этого человека? Как, в общем, с этим? Какие у него порывы там? Что там происходит? Он же не просто робот какой-то, который там херачит или платье сидит и все. Чем-то уже он занимается, когда перестает шить. То есть он там настолько маниакально предан своему делу, что ему там призрак его матери является, для которой он сшил свое первое платье. В общем-то, фильм полон какими-то такими странными эпизодами, но это при этом не триллер ни в коем случае. Не фильм ужасов, она там не набросится на него и не задушивает. Хотя, то есть. Когда ты его смотришь, ты все время подсознательный, что сейчас что-то вдруг произойдет. Ну, то есть, не знаю, да, убийство какое-нибудь или что-нибудь. Но понимаешь, что с другой стороны, это же пол Томас Андерсон, скорее всего, ничего такого и не, не произойдет. Вот. И, в общем, и а фильм то про любовь.